Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. уверен, вы уже освоили Zeret Мортис, и, возможно, у вас имеется довольно-таки интересный вопрос по типу, а как люди в группе выдают по 20 тысяч а по 30, по 40, по 100 тысяч? Что это вообще такая за токсичная манация, откуда ее брать, и с чего это вообще так сильно бьет какой-то баф? Об этом сегодня поговорим и все абсолютно полностью расскажу. Собственно, что нам нужно для начала? Для начала... Нам нужно забафаться. А бафаемся мы от консольки совершенствования. Эти объекты находятся во всех лагерях. То есть и в приюте Пилигрима, и в укрытии, и в низине Изгнанника, в самом низу. Там, где мы качаем языки изучаемые, где мы изучаем таланты для Пока-Пока. Что получается? Мы изучаем языки, мы изучаем различные апгрейды, и таким образом мы можем юзать эту консольку более эффективно. Нам потребуется для этого аэлический язык. Симлисийский, прокачанный на full, позволяет нам бафаться пятью разными эффектами. Это круто, это полезно, это очень хорошо, таким образом можно много бафов наролять. Далее, энлисийский позволяет нам меньше тратить энергии по капка на то, чтобы просто-напросто получать эти бафы. Далее, Элисийский язык позволяет нам продлевать время действия этих бонусов. Если 3 из 3, то до 1 часа. И самый последний баф, который идет, это элисийский. Мы можем лутать вещицы, которые активны только в Зерит Мортис. И они могут быть с гнездами. И в эти гнезда можно вставлять те бафы, которые мы по факту берем с этой консольки. Я вот, например, как раз-таки токсичную эманацию вставил в шапку. Итем-левел вещей зависит от уровня снаряжения шифров. Чем лучше мы раскачиваем таланты, тем лучше итем-левеловые вещи нам падают. За локалки, за квесты, за квесты компании. Вот как раз таки за квест компании я и лутанул 252-ю шапку с сокетом. И вставил токсичный кристальный сферовит. Наносит урон равный 6% максимального запаса здоровья максимум 5 противникам в радиусе 40 метров раз в 5 секунд. То есть тикающий дот. Элитные противники получают урон, равный 2% максимального здоровья. Но в чем суть? Некоторые рарники считаются как просто рарники. Некоторые рарники считаются редкими элитными монстрами. Поэтому там все закручено-перекручено, но мы не будем вдаваться в такие подробности. В целом, баф довольно-таки сильный и очень-очень много демеджа делает. Попробуем равнуть его просто отсюда и покажу вообще, как взаимодействует с этой консолькой. Подходим, юзаем. Создается минус 2 энергии. Нам в сумку после взаимодействия с шариком. Дается бафчик. Мы его юзаем. Мы его юзаем, чтобы он, например, вновь нам не ральнулся, Опять юзаем баф. Опять что-то берем. Если нам не нравится, мы берем, выкидываем вообще просто-напросто. Опять берем баф. Так. Нам это не нравится. Опять берем, вообще выкидываем. И все, Пок выдохся. Увы, мы не получили токсичный сфероид. Но, если у вас есть вещица с гемом, то ее можно надеть, пока вы бегаете в Мортис, И таким образом делать просто-напросто колоссальный дэмэдж по мопцам, по рарникам, по элитникам. Это позволит быстрее делать дейлки, локалки и быстрее фармить матрицы, искры и частицы для крафта маунтов и питомцев. Далее я покажу небольшие отрывки, тем, какой реально дэмэдж делает эта токсичная эманация. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. О, вот тут активировалось, смотри. Сейчас так изменить. Ап вм оф. То есть, походу, все равно есть еще баганые слои, где рарник может быть неактивен. Он ля я лям манации. Хорош!